Дорогие друзья, досмотрите этот необычный сюжет до конца, оставьте комментарии или хотя бы лайк. Этот необычный видеосюжет был сделан в Краснодарском крае. Необычный и очень странный НЛО завис над этим, можно сказать, районом. Но что интересно, этот объект протаранил еще один объект его. Необычный или похожий на метеорит, со скоростью, можно сказать, очень огромный, Уничтожил этот НЛО, и этот НЛО рухнул в лесу. После этого обломки исчезли вместе с этим НЛО. Видеокадр сделал местный постук который вы сейчас видите. Но это еще не все. Другие мнения людей считаются, что НЛО просто-напросто воюют между собой. Но так ли на самом деле? А вот еще один очень интересный кадр, который был сделан в Швейцарии. 2020 год. Удивительно то, что множество очевидцев видели, как этот объект завис над этим местом. Но удивительно также то, что множество людей знали, что объект НЛО находится рядом с ними. Но множество очевидцев... Которые там находились Были помехи с камерой, с телефонами И еще с другими приборами Но множество таких тайн Которые мы сейчас видим Они появляются именно прямо сейчас Объяснить то, что мы сейчас с вами видим также очень тяжело, как и НЛО Появляется в этих местах Но это еще не все Местные власти запретили выкладывать Нас в социальные сети Вот такие объекты НЛО Исходя из всей ситуации, что это ложь и провокация Так ли? На самом деле а вот третий видеосюжет который был сделан недалеко от финляндии удивительно неопознанный летающий объект уничтожил военную базу сша которая находилась в этом месте горное и очень странное непроходимое место которое вы видите было уничтожено с каким-то лазерным лучом Оно умудрилось уничтожить всю можно сказать технику и снаряды, которые там были. Слава богу, ядерных боеголовок там не было. А исходя из всей ситуации, вот такие объекты, они сперва оценивают угрозу, а потом делают свою работу как уничтожение, как захват, как и но это еще не все. Местным жителям было сказано то, что здесь проходили учения, из-за этого был необычный шум взрыва и шум даже выстрелов. Но таких необычных видео больше не было, только один видеосюжет, который вы наблюдаете. А этот необычный кадр был сделан еще в 2019 году. Недалеко от Китая был замечен неопознанно летающий объект, а рядом с ним находилась, можно сказать, боевая защита, то есть оболочка. Пробить ее никто не смог, исходя из всей ситуации, что ракеты, что снаряды просто ударялись в эту защитную, можно сказать, оболочку. Исходя от другой ситуации, люди также не могли пройти, потому что оно как будто держал какой-то необычный барьер. Исходя от другой ситуации, в это э, масштабностью НЛО издавала необычные звуки, которые пугали не только людей, но и животные и птицы просто убегали и улетали с этого района. Китайским властям было сказано не открывать огонь, не ходить в этих местах и не находиться также тут. Но это только первоначальная была схема для защиты людей. Эти кадры были сделаны в Монголии 2020 год. Множество очевидцев видели, как необычный лазерный луч отправляется в небо. Что самое интересное, местные пастухи видели, как этот корабль сперва вылез из земли, потом поднялся где-то над уровнем моря около 1000 и начал открывать необычный синий лазерный луч. В тот день тогда же множество людей считали, что НЛО не существует. Но этот объект НАСА заявил о том, что он отдавал какие-то звуковые сигналы другой и необычной планеты, которая находится 2 миллиона звездных, можно сказать, путей от Земли. Также люди видели необычные объекты НЛО, как потом уходил обратно под Землю, только уже в другом месте. Он себя зарыл и исчез. Осталось место рыхлое, и все. Ну а этот кадр также напугал людей, которые здесь находились. Эти кадры также были сделаны в Китае, но уже этот же год. Множество людей видели, как в небе появляется черная точка, а потом образовалась дискообразная и очень странная НЛО. Оно начало открывать перед своим необычным центром необычный свет, который вы сейчас видите. Множество очевидцев тогда же запаниковало. Но через несколько минут этот объект просто-напросто исчез. Также они могут исчезать, появляться ниоткуда не ни возьмись и также могут влиять на людей. Скорее всего, они здесь обосновались и в этих местах в Китае находится их база инопланетных существ. Поэтому множество военных сюда не ходят, исходя из всей ситуации, они понимают, что здесь что-то скрывается. Но это еще не все. Этот необычный видеосюжет также напугал множество жителей. 2020 год. Этот кадр был сделан во Франции. Необычный объект НЛО появился в этих местах очень необычным путем. Он вылез из снега. Множество очевидцев видели, как поднимается корабль над, можно сказать, землей и... Какие-то необычные огоньки начали э, прилетать к этому кораблю. После этого власти, власти Франции начали просто-напросто паниковать о том, что, скорее всего, это угроза э, номер один. И они отправили туда необычный вертолет, типа наладить контакт. Но НЛО без всяких контактных э, действий не отзывался на их требования. После этого вертолет улетел, а НЛО растворилась в Неме. Но этот кадр также был заснят уже в США. Необычный объект передвигается и исчезает, можно сказать, в облаках и тучу света. Что самое интересное, этот необычный НЛО, как все утверждают, влиял не только на людей, но и на животных. Множество людей болела голова, когда этот объект НЛО появился в этих местах. Но что самое интересное, эти кадры пугали не только людей, но и еще животных, которые также убегали от этого НЛО. Много чего странного и много чего про Происходило, но люди про это никто не знает. Я думаю, что этот объект НЛО влияет на гена людей, которые у них прописаны в ДНК. И она звуковыми сигналами так пугает людей. А вот этот кадр, который вы видели сегодня, этот необычный объект НЛО, который здесь и находился, также был заснят в США. Но что самое интересное, эти два НЛО разного типа начали как будто контактировать между собой. Жители этой страны видели, как два объекта просто-напросто приблизились к себе, а потом начали отдаляться. Но что самое интересное, эти НЛО даже не, не влияли ни на какую угрозу людям. Они... Стояли ровно около часу, потом просто-напросто двинулись и разошлись между собой. Не зная их информации, один улетел в сторону Луны, другой остался на Земле. Вот такие, дорогие друзья, были сделаны видеосюжеты за этот необычный, можно сказать, год. Но это еще не все.